Так вот, давайте с вами смотреть на наши вокальные приемы, на их многообразие. Действительно ли на первых порах вам нужно обладать вот прям всеми-всеми вокальными приемами? Конечно же нет. На первых порах вам нужно овладеть базовыми принципами вокала. Про них я тоже у нас был эфир, я про это очень подробно говорила. Обязательно его посмотрите. Когда видео прогрузится, я постараюсь добавить здесь ссылочку на это видео. Итак, давайте пойдем в грудной регистр. Я могу сказать с уверенностью, что примерно 90% всего песенного материала, написанного за все времена вот вообще во всем мире, независимо от языка, все это исполняется в вокальном носу. В вокальном носу. Определение я даю по методике импровиднейшн Ирины Сукановой. Что такое вокальный нос? Это звук без воздуха, это грудной регистр. Я сейчас с вами разговариваю в вокальном носу. Вокальный нос наиболее приближен к вашему разговорному голосу обычному, к речевой позиции пения. Про это многие тоже знают, про речевую позицию. И единственное, может быть такой момент, что вы разговариваете миг или к другим. Правильно, как начинать без базы? Смотрите, как начинать без базы? Вам нужна эта база. Реально вам нужна эта база. Вот без базы, ну как начать? Надо начинать сначала. То есть если вы чему-то хотите в этой жизни научиться, то, естественно, вам ну, нужно просто начать это делать. Просто начать это делать и понять, каким образом да, вы будете это делать. Посмотрите предыдущий эфир, в котором я рассказывала, как научиться петь самому. Там много полезных, будет интересных мыслей. Но для начала, вот если в тему сегодняшнего эфира, вам нужно овладеть приемом «Вокальный нос». Как вы думаете, субтон бывает у каждого человека с рождения? Субтон, да, может сделать каждый, абсолютно каждый человек, но понятно, что маленькие дети субтоном не разговаривают и не поют. То есть это тот прием, который нужно нарабатывать. Так вот, по поводу вокального носа. Вот как сделать так, чтобы он у вас хорошо получался? Чтобы вокальный нос хорошо получался, как быть, если когда пытаюсь сделать вокальный нос, случайно перехожу на субтон? Ну, это не случайно происходит. Это означает, что вы не удерживаете э, единую, ну, не единую, а не удерживаете правильную позицию, которая присуща именно вокальному носу. То есть, каждому вокальному приему присуща определенная позиция, позиция языка, мягкого неба и так далее, гортани. Э, и вы просто это не держите. То есть, вот она оно безопорная пень. То есть пение на опоре это умение удерживать вокальную позицию ту, которая вам сейчас непосредственно нужна. Поэтому здесь нужно тренировать обязательно натяжение. То есть скорее всего уходит натяжение, поэтому ну, как бы вот появляется срыв в, другую, в другой вокальный прием.